Это Кузьмолова. здесь проходит досрочное голосование, а в здании администрации, где проходит досрочное голосование, давно нет электричества. Но это не останавливало избирателей, которые все равно приходили, иногда им даже удавалось получить бланк заявления. Как мы видим, вчера и сегодня мы это видим, а на дверях нет. А надписи избирательная комиссия, а есть надпись выборы буду 10 сентября, что избиратели могут понять абсолютно по-разному. Тут надо подниматься на третий этаж, они могут случайно не подняться, а сегодня подняться не получится. В здании администрации нет света это по вчерашнему сценарию, и сегодня добавилась новенькая. сегодня у нас... Очень позитивно оранжевый подъезд. Здесь немножко накидали картонок, но я уже испортила свои туфельки. Здесь кинуты пока пакеты. Но вот, честно говоря, по этим пакетам я не рискую пройти. Я пройду по краске, как ходила, держась вот за эти замечательные перила. Или на пакет можно наступить. Во всяком случае, тут видно краска, ведерко. И я надеюсь, что тут рабочий, который это нес. Не пострадал, потому что вот это весьма большое ведерко, боюсь, что плохо видно, а электричество вообще весьма вовремя отключилось. Вот мы видим перила, ступенечки, тут крышечка лежит. Очень аккуратно ходить, она, она скользкая, невероятная. И вот тут можно уже пройти по краешку, но тут очень осторожно надо идти по краешку, потому что тут... Непонятно, как пройти. Она еще так чмокает. Вот мои ноги. Вот мои туфли были. Смотрим, вот это амеба. Ну, дальше уже можно спокойно. И через пенсионный фонд не пускают. Они, наверное, боятся за свои лесенки. Ну, собственно, дальше все. Но тут пройдут только сумасшедшие, как я.